здоровая. Ну? Как ты? Ты наверняка уже знаешь о том, что я имею самый первый дом на въезде в новый поселок Барвиха Голд Вилледж. Ну а также я закупил еще несколько вертолетов, спустил более 150 миллионов рублей. И для чего же главный вопрос я это сделал? А сделал я это для того, чтобы разбавить твои серые будни на Барвиха РП и запустить новую рубрику а именно гонки на вертолетах смертельная гонка, которая сможет принять участие абсолютно любой желающий на девятом сервере Барвиха. Успенская денежные призы условия и вообще как вся эта система как этот новый ивент будет работать как я его буду проводить обо всем об этом я расскажу тебе в сегодняшнем видеоролике также не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей который я провожу абсолютно в каждом своем видео среди всех серверов барвихи рп все условия ты видишь на своем экране но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи прикупил я себе этот особняк за 50 миллионов рублей где когда я у кого я тебе уже рассказывал в прошлых своих видеороликах также у меня был уже давно куплен один розовый вертолет и я его покупал примерно за 35 мультов честно говоря уже не помню точно за сколько то ли за 33 то ли за 35 и для моей идеи мне надо было закупить еще несколько вертов я прикупил себе два у других игроков также за 33 и 35 миллионов рублей кстати огромное спасибо этим ребятам они в принципе внесли ценный вклад в будущее мероприятия которые мы будем проводить вместе с тобой это гораздо дешевле чем покупать новые вертолеты в авиасалоне по 50 мультов в общей сумме я потратил на все это мероприятие уже больше 150 лям честно говоря хотел бы закупить еще больше этих вертолетов для большего ажиотажа смеха веселья и так далее но к сожалению на данной крыше этого дома не уместить большое количество вертов бы видел вообще как я их пытался припарковать наверное в течение часов двух они у меня и падали и скатывались и взрывались и все в этом духе к сожалению на данный момент мне пока что удалось грамотно припарковать парковать на крыше этого особняка только лишь три вертолета, чтобы они все могли заспавниться, без проблем открыться и на них можно было вообще как-то без особого труда взлететь. Возможно, в будущем количество этих вертолетов будет как-то потихонечку увеличиваться. Короче, суть вообще этой идеи, суть данного мероприятия такова. Я зашел на сервер, залез к себе на крышу, загрузил все вертолеты, открыл каждый из них и объявил vip чат в чат Фомы, неважно, о начале смертельной гонки. Грубо говоря, в вип-чате или в чате семьи ты увидел такое объявление от меня что смертельная гонка начнется через пять минут сбор на въезде в поселке в gold village все желающие абсолютно любой желающий у которого имеются права на воздушный транспорт это единственное условие которое необходимо для участия отправляются к моему дому собираю всех возле забора кстати перелезать сразу через забор на участок моего дома запрещено все люди которые будут это делать будут дисквалифицированы короче говоря буквально за 5-10 минут мы собираем всех желающих участников за забором. Я даю команду о начале мероприятия, о его старте. Допустим, это будет просто-напросто прыжок с крыши моего дома. И в этот момент все игроки начинают просто как стая зомби бежать к моему дому, перелезая через забор, залазить на него, пытаться забраться одним из первых на его крыше. Я хочу тебе сказать, что это довольно непросто. Количество участников опять же не ограничено, а вот количество вертолетов всего пока что только три на данный момент и тебе будет важно занять одним из первых свободный вертолет и улететь на нем с этой крыши естественно игроки будут толкаться будут пытаться как-то выбить друг друга из этого вертолета отнять его короче я думаю нам предстоит увидеть с тобой лютую вакханалию во время этого ивента но я думаю это будет довольно весело и смешно К примеру первый центральный черный вертолет взлететь даже не сможет пока не улетит розовый вертолет поэтому опять же будь внимателен при выборе вертолета. Как только ты заберешься на крышу, Все эти вертолеты, как я тебе уже сказал, будут открыты. На каждом можно будет взлететь, если у тебя опять же есть права на воздушный транспорт, получить ты их можешь уже сейчас в автошколе, там буквально за копейки за 5 минут. Так что советую уже сделать это, если ты хочешь принять участие в будущем ивенте. Ну и после чего, как только ты добрался до вертолета, сел за штурвал, ты отправляешься в барбиху Тебе важно добраться одним из первых до здания Москва-Сити, на который тебя будут ждать уже. Я телепортируюсь на здание Москва Сити, где я ожидаю нашего финалиста, который одним из первых занял вертолет и одним из первых долетел до крыши этого здания, приземлился на нее, вышел из вертолета, подошел ко мне и передал 1 рубль через команду /pay. В этот момент я также выгружаю абсолютно все вертолеты, которые я загрузил, чтобы тем самым опять же понять, что человек меня не обманул, не прилетел на эту крышу заранее на своем верте, на своем таком же покрашенном вертолете как у меня. Я думаю, ты понимаешь, зачем это делается. Соответственно, в этот момент у нас уже будет объявлен победитель, который заберет 1 миллион рублей. Я ему передам сразу эти деньги через трейд. Но остальные ребята, которые в этот момент так и не могли долететь до этой крыши, скорее всего, просто-напросто упадут с огромной высоты на асфальт. Поэтому эта гонка и называется именно смертельная гонка. У нас будет только один победитель, один выживший. И в целом я думаю, это будет довольно неплохо Плохое и интересное мероприятие. Думаю, нам с тобой предстоит увидеть реально много веселого и смешного. Также, чтобы не раздавать всем подряд миллионы каждый день на девятом сервере и не портить его экономику, я думаю, не нужно тебе объяснять, что такое мероприятие я буду проводить не больше, чем один раз в неделю. Опять же, если оно тебе вообще зайдет, если оно тебе понравится, если у нас будет набираться большое количество участников, будет много прось, провести данный МП. возможно, мы просто пересмотрим с тобой призовую политику, возможно будут чуть меньше но данное МП будет проходить намного чаще также это возможно будут какие-либо автомобили которые я также буду телепортировать на эту крышу в ожидании победителей как только ты подлетишь будешь уже видеть свой приз который также для тебя с самого начала будет сюрпризом Опять же, если будет много желающих и эта тема тебе будет заходить я думаю со временем я буду как-то усложнять данную полосу препятствий добавлять какие-то новые этапы новые условия да и вообще что-либо что тебя могло бы заинтересовать в принципе, если у тебя есть какие-то идеи, мысли по данному поводу, обо всем об этом ты можешь написать мне в комментарии под этим видеороликом. Я с удовольствием почитаю, возможно, именно твоя идея будет внедрена в данный век. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока.